Без... И нельзя даже было выйти на улицу. Так без выкидажи, без Отстаю перед вами. Может быть, хочется поговорить о том, что о том, чем я занимаюсь каждый день. Сегодня нет дождя, поэтому я решила, у меня в теплице георгины лежат, давно уже выкопанные, их надо обработать и спустить в погреб. А вчера был сильный дождь и, конечно, находятся какие-то занятия, я делала лапшу для хороших куриных свои от своих пор. поэтому в этом году нам их придется Резать головы, потому что уже третий год они старые но тем не менее они несутся и я в большом количестве сделала лапши я вот сыну дам готовую лапшу делается просто мука соль и яйцо круто замешивается тонко раскатывается и тоненько режется вот такая лапша получается навсегда в деревнях татарских делали именно такую лапшу никогда не покупали ее и я решил, что все-таки это будет и экологически вкусная лапша. Покупаешь в магазине, все разваливается. Вся вот просто. И в дождике я еще вчера так интересно одела плащик, Прикупила ее в такой отличный прям. И ливень-разливень. И льется вода. Вот сейчас покажу вот в бочку, да? Вот такая бочка. Из такая прозрачная чистая что вы думаете самый дождик я решила что мне надо эту воду снести в баню дождевая вода ну и все пожалуйста все это наливалось молниеносно я носила полный бак воды так что в субботу моемся дождевой водичкой а сейчас я Хотите, конец октября, да? пора бы, пора быть холоду и даже уже снежку. Вот так выглядит моя теплица. В принципе, все уже убрали, потому что, ой, ну честное слово, надоело уже перерабатывать все. Вот еще осталась тут какая-то посленовая ягода. Из нее надо варить варенье. Вот повесили специально, чтобы она чуть помягче стала. Мы когда-то в детстве ели, это типа вороньи ягоды. В 60-е года мы их собирали. Ну, все ели и ели В частности, вот эту ну, она какая-то окультуренная, она очень большая. Соберу я еще, она, говорят, очень хорошо влияет на зрение. Как культурно называется, не знаю. Это мне дала соседка. Вот так ее подвесила, чтобы она тут дозревала и не лежала под дождем. И вот мои георгины. Я их выкопала, эти георгины. Они у меня здесь э, пролежали, просохли. И я уже начала вот э, обрезать их. Я не делю никогда георгины. Они как вот растут э, большим кустом. Я их только сушу, потряхаю. Э, подрезаю вот эти вот э, махнушечки. Э, тоненькие, тоненькие, тоненькие корешки, скажем так. Э, э, кладу в ящики и э, отправляю в погреб вот в таком виде. А потом уже только весной я их буду делить. И вот тут еще у меня другой сорт. Я как-то показывала у себя на канале. Вот эти очень красивые, привезенные мной из Голландии, низкорослые георгины. Я люблю не очень высокие. Я их называю солнышками. У них серединочка желтая, а по бокам белые. Ну, очень красиво, конечно. Может, вот тут у меня в этом году с георгинами, не знаю, не цвели высокие георгины, цвели только низкорослые к сожалению вот сейчас я приготовлю вот такие таблички покажу они делаются из баночек из кока-колы это вот из-под пива и я их режу пишу здесь название прикрепляю их в казине и очень хорошо подписываю конечно да и вот это у меня просто белые низкорослые тоже георгины Кругленькие такие, как поглешочки, шарики такие. Тоже сейчас я переработаю их. И спущу в погреб. Они уже подсохли. Делить не буду, потому что они подсыхают, а так в кучке вроде бы они хорошо себя чувствуют. И отправлю их в погреб, погреб на уже постоянное зимнее хранение. Все в теплицу убрала, потому что прав... уже тут столько было помидор, столько было огурцов. Очень много тут инструмент сложили, чтобы не мешал сарай уже в сарае, в гараже там все завалено. Все уже завалено. Температура здесь в теплице сейчас 12 градусов. О, хорошая температура вот. Кстати, этот градусник я купил в фикс-прайсе. Если вы увидите, то я рекомендую. Очень хороший термометр. Мне он нравится. Так что если увидите, берите, вот для теплицы, для таких, может быть, где-то в гараже нужно, ну не знаю, в погребе, у меня в погребе такой э, стоит э, термометр, мне очень нравится. Вот, георгины прибрала, и полная тачка воды, дождик же был, и я решила помыть горшочки, горшочки из-под бегонии. На такие горшочки, вот это видите, треснутый, вот, а тут вообще полная тачка, думаю, дай-ка помою, вот сломался, вот так вот, видите как, хлипенькие, я фикс-прайс их купила под бегонии специально, это вот большой горшок такой, тут у меня сидело три бегония, буду реставрировать эти горшки, выкидывать я их не буду, потому что, в общем-то, у меня сейчас уже неплохо получается украшать горшочки. И думаю, что я их отреставрирую. Вот. И на следующий год, вот видите как, жалко, объем хорошего, вот для бегонии мне как раз подходит. И вот дальше сейчас пойду домой, поставила свекло вариться, немножко подгорела, пока я тут занимался во дворе. Зашла, ну, почистила уже, сейчас буду делать винегрет. Вот так идет наш день, уже время после обеда, это... Уже второй час. Вот что делала? Укур прибралась, яички собрала, почистила гнездо, где они у меня несутся. Вот проходит мой день. В суете, в хлопотах. Сейчас домой маленько погреюсь, чайку попью и гнегрец сделаю.